всем привет вы на канале как заработать в интернете Пять дней назад я снимал видео обзор про инвесты Trading. И здесь я рассказал полностью о данном проекте данный проект как оказалось работает уже 4 месяца но про него никто не знает и нету никакой информации кроме моего видео обзора вот здесь один единственный я больше нету никого это меня очень очень радует и вдохновляет данный проект так как здесь даже еще реклама не закупалась вот проект хороший в нем уже четыре месяца вывод процентов быстрый вот человек написал возможно даже я у этого человека и ссылку взял я не знаю я в телеграме увидел про данный проект это Доверительное управление, здесь, как отвечала мне служба поддержки, торгуют три трейдера деньгами и выплачивают нам проценты. Также вот я в Google задал вопрос, отзывы, здесь вот один мой отзыв, ну и больше нету никакой информации. Данный проект, он партизанит телеграме там может какая-то реклама и была я не знаю ну лично я увидел это в обычном чате инвесторов люди переписывались и кто-то там написал почему ты сюда не хочешь зайти в этот проект я открыл он меня привлек он мне понравился он мне напомнил такой проект как robotics который работает уже три года а может и больше и там в нем кто зашел на старт, естественно они уже если они там еще работают просто я там не работаю я там заработал и вышел с него но я не думал что он будет работать 3 года тогда же будет больше он работает но там и реклама закуплена уже здесь еще нету никакой вообще движухи то есть сюда можно зайти проинвестировать также здесь депозит свой вы можете к примеру проинвестировать Неделю, там, за неделю получили прибыль, вам что-то не понравилось, написать в службу поддержки и вам вернуть деньги. По крайней мере, так мне отвечала служба поддержки. И в этом видео я все рассказал. Так само, вот, когда вы перейдете, здесь будет подробнее о данном доверительном управлении. Вот видео, можете посмотреть, кто не видел. Я здесь все показал и рассказал о данном инструменте где можно зарабатывать деньги итак здесь у нас инвестиционные продукты их вот 6 и везде разные проценты валютные это 12 процентов в месяц и здесь получается минимальный депозит 100 долларов сырьевой это 16% в месяц здесь 300 долларов криптовалютный, 18% в месяц здесь 500 долларов инвестиции, э, майнинговые 20% в месяц от 1000 долларов, фондовые 22% в месяц 5000 долларов и инвестеп это уже для серьезных таких пузатых дядь. Здесь уже 10 тысяч долларов нужно сюда проинвестировать под 24% в месяц. Вот так будет выглядеть ваш кабинет. Здесь от депозита от 300 долларов показывается 12 долларов это прибыль в неделю. Здесь вот на личном счету у меня сейчас 24 доллара, которые я сейчас буду выводить. Внизу у нас вот показывается сырьевой активирован пакет на 300 долларов. И с этих 300 долларов я получаю 4 процента в неделю. Очень неплохой заработок. Итак, давайте сейчас выведем наши заработанные деньги. Здесь вот мы пишем имя, email по желанию, 24 доллара. И здесь можно написать дополнительную информацию. И нажимаю вывести средства. Итак, здесь нам написали, что все успешно. Также, друзья, здесь очень крутая, хорошая партнерская программа. Приглашайте инвесторов и зарабатывайте комиссионные. Получаете 15% комиссионных за каждую сделку ваших рефералов. Комиссионные можно забрать, в том числе, от рефералов предыдущей программы. Ознакомьтесь с правилами программы. Сделайте оборот в 300 тысяч долларов за месяц и получите 30% от оборота в следующем месяце. Если вы сделаете 300 тысяч долларов оборота, вы можете написать службу поддержку и получить еще от плюс 30%. Также здесь есть еще дополнительная оплата по партнерке. До 200 инвесторов за отчетный период мы будем получать 6% с партнера. От 200 до 400 инвесторов мы будем получать 7%. От 400 до 600 инвесторов 9%. Ну и так далее, также это все через службу поддержки, все это можно решить, у кого есть свои команды. Как долго действует реферальная программа? Ну, как и во всех компаниях, проектах, она действует на бессрочной основе. Это программа пассивного дохода для партнеров инвеста, по ней вы можете зарабатывать до 15% по основной реферальной программе до 30% по бонусной программе. Итак, вот она выплата, все четко. Вот она у меня уже на балансе. Видим число, дата, вот плюс 24 доллара. Также на биржу Binance пришло мне вот текстовое оповещение, что вам зачислено 24 доллара. Данное доверительное управление оно платит. Всем рекомендую, кто хочет безопасно зарабатывать деньги в интернете. Всем рекомендую присмотреться к этому доверительному управлению и инвестировать в ваши деньги. Также хочу напомнить, что здесь вы можете примерно там через неделю, через месяц, через два месяца, когда вы там э, захотите, вы можете написать вот в службу поддержки. Вот здесь есть кнопочка и вывести свой депозит. Она работает с 10 часов до 8 часов с понедельника по пятницу. На этом видеообзор подошел к концу. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня и всем пока.